Дай бандиты и бандитки, а также их родители. С вами снова Бабруха и рад вас приветствовать на своем канале. Я много рассказывать не буду, на это нужно смотреть, это нужно слушать. Смотрите видео до конца, я думаю вам дойдет этот видос. Не забудьте прожать лайк, написать комментарий. Ну и приятного вам просмотра, погнали. Э, вкусник. Вкусник, ты с Ником скрытым бегаешь. Чё говоришь? Чё что говоришь? Что говоришь? Что? А что говорю? Руслан, ты это с ником а? Тебя плохо слышно. Я говорю, сейчас ты с Ником скрытым Руслан, это ты? не это не Руслан. А. Ой там фулка. Ой там фулка. Ой-ой-ой. Завсегдам Дона. Заречу следим разота, блин, сейчас шлёпну тебя тоже. Гандон, я тебя шлёпну, сейчас тоже. Заречу следи, я... говорю. Лежать. Ползай ты с вас уронять. Лежать. Всем лежать. Ты слышишь, как они ругаются? Да слышу, слышу, да. слышу, я слышу. Ругаются мальчики, ругаются. Они же думали, День, я один. Я сусликов. Не знаю, у меня в шовце -то тоже один суслик завелся. И все, давление мне поднял. Посадили там человек. Ой, пробил хорошо грены. еще один хорош умница такая. еще один еще один еще один. Один. один а он Минус вирус. Да стреляй, не стреляет, прикинь. Блин, не стреляет. После навыка он вообще перестает стрелять. Че за бред? Да. Э, зачем вы убили габонскую гадюку по имени Космос? Ползал в травке, никого не трогала. Гоу снайпл, гоу снайпл чисто. Вон, дельфин нашел. Блин, ты мне дельфин, кстати, эти токсиков испортил. Сам начал кричать тоже. Дай поговорить людям. А, хорош. Ститья.